вот у нас такая карта есть с вами. Будет будет такая карта, да? Мои советы для тех, кто родился в год быка. Значит, давайте мы с вами посмотрим, какие энергии у нас попали к. Петух, к, извините, к быку. Значит, у нас с вами бык в секторе, в секторе Северо-Восток. Сразу обратите на это внимание, что и бык у нас попал на северо-востоке у нас двойка помните я говорила первое кого мы хуже всего это пятерка там у нас козочка и, э, и обезьяна после не после пятерки мы не любим двойку в двойке у нас бык и тигр Тигру сразу говорю полегче в этой в этой истории. У тигра мало того, что Луна, это очень очень сильный благородный таинь, так еще тигр у нас секретный друг, он дружит с свиньей, да, и поэтому э, тигру-то в общем год будет неплохой. А вот про тигра мы сейчас поговорим. Ой, про тигры, извините, про быка мы сейчас с вами поговорим. Итак, бык попадает на северо-восток. Где у нас с вами находится звезда двойка? И звезда двойка сейчас напомню, что это звезда болезней и недвижимости. То есть, в принципе, если бы не период, сама по себе звезда то может быть и не такая уж и плохая. У нее есть свои плюсы. Отвечает за здоровье, плодородие, изобилие, стабильность. Также это звезда благоволит людям, занимающимся недвижимостью. Поэтому в некоторых источниках можно встретить даже эту звезду как небесное богатство. Но, к сожалению, она будет благоприятна только в первом и втором периоде. В остальных периодах она дает негатива больше, чем позитива а влияние это известно какой негатив это проблема с желудка с и проблема где там где-то рождением с, с деторождением э, рода разрешением. и мы с вами конечно как правило мы ставим какую-то защиту на двойку и быкам сейчас мы вернемся к общему прогнозу для быков э, Общему прогнозу для быков, сейчас найду быка. И мы поговорим, чтобы лучше было для быка в этом году. Значит, так общий прогноз. Наступило благоприятное время для самоанализа. Ну, что же теперь делать, да, если уж двойка пришла к нам. Поиск внутренней гармонии заметно улучшит ваше морально-психологическое состояние помогут разрешить конфликтные ситуации. Следует уделить особое внимание, самоконтролю. Также вспыльчивость может негативно сказаться на ваших взаимоотношениях с коллегами и в семье. Наступивший год не обещает карьерных взлетов или финансового благополучия поэтому наберитесь терпения уместно вспомнить английского писателя дефо который э, говорил самая высокая степень человеческой мудрости это умение приспособиться к обстоятельствам и сохранять спокойствие вопреки внешним угрозам Итак, дорогие мои быки э, ну поставьте во первых двоечки кто бы сейчас если у вас будут вопросы где это взять я сразу забегая вперед говорю что все, конечно если у вас нет вот этих талисманов, вы можете эти талисманы заказать либо у нас, вы можете их купить в любом другом месте. У нас нет сейчас никакой вот у меня цели вам эти талисманы быстро разрекламировать и продать. Я вам просто говорю, вы можете взять эти талисманы где угодно. Если вы хотите, именно у нас, у нас сейчас магазин, магазин переезжает на новый сайт, подключается новая платежная система. Нам можно только написать. Можете написать, мы все обработаем и всем все ответим. И всем разошлем, ну, напишем, сколько что стоит. И если надо, то вам эти талисманы все отправим. Но пока вот ссылок у нас никаких нету, поэтому я не успеваю читать чат, но на всякий случай говорю, что эти талисманы, я специально сейчас старалась, я редкие талисманы не даю, я потом на мастер-классе открытом расскажу про, про редкие талисманы который мы тоже вас можем обеспечить. Но я сейчас как раз даю те талисманы, которые так у всех людей, которые занимаются фэншу, практически есть. Ну еще говорю про браслеты, потому мне кажется, что браслет, брелок и подвеска ⁇ это самые такие э, комфортные, ну одни из самых комфортных талисманов, которые можно носить с собой и при себе. Итак, дорогие быки, поставьте, э, значит, что? Музыка ветра и шести трубочек да, для вас будет. Хорошо, если вы повесите, а, значит, расположите, а, расположите значит, а, в, секторе, в секторе быка да, найдете, найдете сектор, и а, на северо-востоке просто не надо сектор быка, просто на северо-востоке. Вы можете поставить. А, я очень люблю тыкву горлянку. А, то есть, если у вас есть такой, тоже можете поставить на северо-восток. Вообще, друзья, вот смотрите как бы для быков обязательно для всех остальных вы тоже все это можете делать то есть вы буквально сейчас можете взять свою карту дома энергетическую разрисовать сделать эти 9 квадратов найти север-юг-запад-восток написать что в какой сектор можно поставить прям вот это сделать и для быков еще будет полезна вот такая значит, браслет с бусиной одна из самых бусина с тремя глазами одна из самых благоприятных талисманов она талисман богатства но в связи с тем что у нас там богатство нам сильно много смотрите у нас восьмерка в центре восьмерка как бы хочешь не хочешь но влияет ну как-то в априори влияет на всех да немножечко Поэтому, в принципе, улучшать свое богатство, свою удачу никто нам не запрещает ни при каких звездах. И, и вот эта бусина ди, просто чем она еще хороша с тремя глазами, а, тем, что а, там, глазками, а, что она символизирует удачу и материальное благополучие, власть и авторитет, и здоровье долголетия. То есть то, что нам, ну, в общем-то, надо имея сейчас двойку рядом с, с быком да? так что бусина здесь с тремя глазами вот подходит она вообще в принципе очень хорошо для кроликов драконов змей но она в данном по данному году еще у нас с вами хороша и для э, тех кто попал в сектор с двойкой